Инфодайвингу чуть больше двух лет, и когда-то, когда мы начинали работать с аутизмом, мы говорили, что выход из него будет где-то через два-полтора года. У каждого по-своему, если человек будет работать. И а, нас упрекали в том, что мы фантазеры, что это невозможно, что медицина никогда официально не снимет диагноз и так далее, что мы вообще никто, и мы не, непонятно, чем занимаемся и говорим непонятные вещи. Но вот прошло время, и сегодня мы открываем цикл новых фильмов, как медицина официально снимает диагнозы у детей и их родителей. И мы знаем, что это работа инфодайвинга, это работа с детьми, и это работа родителей с самими собой. Это наша совместная работа на результат. И результатом является здоровье ребенка. Здравствуйте, Ольга. Прошло уже больше полтора года с момента выхода нашего фильма. У вас большие изменения. Расскажите, что произошло за это время. Расскажите, какой у вас был диагноз для тех, кто не смотрел наш фильм. Ну и что сейчас случилось? Да, уже прошло полтора года после того, как сняли фильм. Ну что произошло? У меня абсолютно здоровый ребенок. Абсолютно здоровый ребенок. У нас сняли абсолютно все диагнозы. Единственное, что, единственное, что у нас осталось, это только э, ходить к логопеду, некоторые звуки поставить. Ну, такие как Р, Л, э, Ш, э, букву не всегда выговаривает. А так абсолютно, вот даже в садике, э, директор садика сказала, что э, я не знаю, с чего вы вообще взяли, что у вашего ребенка что-то было. Да, диагноз же был? Да. Был и э, аутизм спектр был. Потом э, этот диагноз поменяли на интвиклург-шторинг, то есть задержка развития. Не только задержка речи, а то есть э, задержка полностью развития. И нам все здесь пророчили, что э, не мечтайте, что ваш ребенок пойдет в нормальную школу, в нормальный детский сад. Но как, как бы там ни было стараниями инфодайверов и стараниями родителей э, у меня абсолютно здоровый ребенок поэтому у мелки у нас абсолютно все рисования лепка э, общение с детьми это вот самое главное он у нас без детей вообще не может у нас даже невеста есть в 5 до лет э, до этого я уже рассказывала что они с братом додумались угнать соседскую машину Mm. У нас даже да, такие умелки есть. То, что там с водой любит играть, э, что еще. На велосипеде запросто катается на двухколесном. Кушает он абсолютно все сам. Э -э, вилка, нож, все он сам использует. Расскажите, как вам сняли диагноз, как это произошло? Здесь, в Австрии, есть Mutterkindpass, то есть паспорт матери и ребенка. И этот паспорт матери и ребенка в пять лет, последний раз, мы должны были прийти, на, ну, чтобы проверили, проверили ребенка. Мы пришли, сделали термин, то есть визит к врачу, пришли, она посмотрела, взвешивала его, позадавала ему вопросы, он поотвечал ей на вопросы, и... Она говорит, я разговаривала с директором детского сада, и она сказала, что претензий к вашему ребенку она вообще никаких не имеет, и поэтому я не имею права ставить вам вообще какой-то диагноз сейчас. Он ответил на все вопросы, что я задала. Мало того, что он по-русски разговаривает, но ну, не так хорошо, но он разговаривает и по-немецки. Он абсолютно все понимает по-немецки. Как оказалось, мы-то не туда, а вроде бы как... С этим ковидом дома сидели, где научился, не знаем. Но ну, в принципе, в садик сильно не ходили. И вот получается, что у нас ребенок и понимает немецкую речь тоже. А вот когда мы снимали фильм про вас, тогда он начинал говорить только первые слова, одиночные. Сейчас уже фраза говорит, предложение оставляет. Предложение из 5-6 слов. Он ведет полноценный диалог. Он ведет полноценный диалог. Он отвечает на все вопросы. Даже то, что ему не объясняло, он сам мне это говорит. Раньше была проблема со сном у нас. Что он не понимал, что нужно самому пойти и лечь в кроватку. Да? Сейчас он в 9 часов он идет в кроватку сам. Еще и младшего брата за собой тащит. Уже время. Мама сказала спать. И поэтому, как бы там ни было, я не вижу никаких отклонений у своего ребенка. Я в инфодайвинге, я понимаю, как работает инфодайвинг, я любую, любую информацию для себя могу достать. Я также на данный момент веду консультации для своих знакомых, для всех и э э у меня это получается. И когда я взяла эту консультацию, мне прилетела картинка. Вот прям прилетела картинка тот момент, когда Кириллу было год и 6 месяцев. Именно тот момент, когда мы узнали про диагноз. Все то же самое, я как наблюдатель сверху наблюдала всю эту картинку, что происходит. Мой ребенок сидел в год и шесть месяцев на полу, на полу, и говорил. А я металась по залу, не знала, что делать. Только узнала про этот диагноз. А, этот, а мой ребенок мне говорил: пока ты не повернешься к себе, я буду играть в эту игру больного ребенка. И как только я это все осознала, буквально на следующий день, через день, у нас такие результаты пошли. Так что все у нас здесь. И я благодарна инфодайверам, что они на, научили нас волшебничать. По, поэтому вот в жизни все элементарно просто. Все элементарно просто. Чего ты хочешь, что ты и получаешь. Хочешь ты играть в игру «Больной ребенок»? Ты получаешь через тво, свои страхи, что твой ребенок, что-то с ним не то, что-то э, не так. А когда ты определяешься, что ты творишь это все и меняешь в своей жизни, ты получаешь все, что ты хочешь. У меня ребенок не хотел рисовать. Не хотел рисовать. И я всем говорила: ну, я тоже не люблю рисовать, и поэтому у меня дети не любят рисовать. Ну, это вот, вот такой вот. А потом я как-то села и, и сижу и думаю. А с какого мои дети не, не хотят рисовать? Это только мое убеждение. И как только я это все переопределяю, на следующий день мои дети начали рисовать. Я пришлю вам видео там, где они начали рисовать. И не только на бумаге, у меня все стены были разрисованы. Все абсолютно. Родители сами не хотят заниматься с детьми и находят всяческие отговорки, говоря, что ребенок не хочет рисовать, не, ему не интересно не рисовать, не клеить, не пла с пластилином, не читать. Всяческие отговорки, чтобы только не заниматься сам, самим. Проще отдать ребенка в реабилитационный центр. И в реабилитационном центре его с утра до вечера будут смотреть специалисты, а мама в это время может походить погулять по магазинам. И это нормально, когда ребенка вот так сплавляют. Вопрос, зачем рожали? А там еще в интервью вы говорили, что у вас были напряженные отношения в семье, там чуть не до развода. Что сейчас поменялось? Какие у вас новости? А у нас все замечательно. Даже лучше, чем мы могли себе представить. У нас будет третий ребенок. У нас э, замечательные отношения с мужем. Так не только с мужем, и со свекровью, и с его, со всеми родственниками. У него э, с моими родственниками прекрасные отношения. Прошло, получается, чуть больше двух лет. И... Из такого тяжелого диагноза у вас нормальный, полноценный ребенок, который на уровне своими сверстниками. 4 мая было ровно два года, как мы проходили консультацию. Как мы прошли консультацию, и потом... Первый год, конечно, как и все мамочки, я сидела и ждала, ну когда же там... Наташа, Андрей, там, Ира, все сделают что-нибудь волшебное это для меня и для моей семьи, и для моего ребенка. Оказывается, Наташа, она сразу сказала всем, что я только путеводитель. Я показываю направление, куда вам идти. Но не все это слышат. Не все. И ждут от Наташи, что Наташа будет сейчас прям каждого брать и вот так вытаскивать. Если ты ничего не будешь делать у тебя никаких результатов не будет когда ты меняешься, сам меняется реальность твоя реальность твое окружение Мы очень рада за вас что вас сняли диагноз у вас уже будут я думаю планы в нормальную школу все отлично у вас у меня изначально были такие планы изначально потому что э когда мне здесь сказали, когда мы только обратились с Кириллом, и самое главное, которое по Тиролю, по нашей земле, она сказала, вы сядьте спокойно и ждите помощи от Австрии. Я говорю, какой помощи? Какой? Вот вы мне скажите, у вас вот за ваши годы работы хоть один ребенок вышел в норму, вот мне надо стопроцентная норма. Нет, что вы, как это так, после таких диагнозов, ребенку год и 6 месяцев на тот момент было. Я сказала, меня это не устраивает. И когда сейчас сняли диагноз, вот просто все в шоке. Вот каждый раз мы приходим даже к логопеду, к эрготерапевту, и все говорят, вот... Вроде бы в тот раз я вам сказала, что он этого не, не может делать, а в этот раз он уже может делать. Вы что, с ним днем и ночью занимаетесь? Я говорю, я вообще с ним не занимаюсь. Вообще не занимаюсь. Я занимаюсь со своей головой. Потому что проблема отсюда. И они как бы... Они в это не верят. Они в это не верят. Но я хочу сказать, это работает. И это тому, чему учит Наташа. Так что курсы вам в помощь всем, девочки, Я довольна, что я встретилась с Наташей. Я довольна, что у меня такое отражение в моей реальности. И я довольна, что все-таки я этого достигла. Спасибо, здорово. Мы очень рады за вас. Спасибо вам огромное. Всем-всем-всем. До свидания. Диагнозы ставят детям. Ребенок-аутист. И допустить мысль, что ребенок это зеркальное отражение матери и отца, что он отражает их, то, что у них в голове, их систему ценностей и убеждений, их взаимоотношения с родственниками, их взаимоотношения с близкими, их проявление в социуме, их реализацию, ну это же, я говорю, чушь, да? Но на самом деле это так. Он как зеркало показывает мама, ты аутистка при работе а, и при общении там, со свекровью, ты аутистка при общении где-то в каких-то органах, ты аутистка при реализации, ты аутистка, аутистка, аутистка. Но мама же не хочет, она же хорошая девочка. И таким образом возникает конфликт. И ребенок уходит вовнутрь, замыкается, замыкается, замыкается, потому что его не слышат. А он пришел помочь маме выйти из аута маме выйти из аута. Ну, у мамы же врачи не поставили диагноз. И вот этот парадокс, он мешает взрослому человеку остановить бег жизни, сказать, стоп, а как я проявляюсь, как я реализуюсь, как я общаюсь, какие взаимоотношения у меня с родственниками, со знакомыми, с друзьями, и выстроить свою жизнь в гармонии, в счастье, в радости. Убрать недовольство, убрать вину, обиду, злость, агрессию и так далее. Это кусок работы. Но мы же люди, и наша задача, мы пришли в этот мир измениться, стать добрее, лучше, чище. И вот эта задача родителя, и дети помогают родителям на этом пути. И когда родители это начинают осознавать, начинают включаться, становятся искренними, открытыми, по сути, становятся сами собой. Детям не надо больше быть аутистами. И тогда можно снимать диагноз. И этот диагноз снимается с родителей, хотя пишется в карточке медицинской ребенка.